Итак, у нас на ремонте шкода Октавиатур, и проблема с сигнализацией не, не открывает э, дверь. То есть, смотрите, я сейчас ставлю на сигнализацию, стало. Но когда я открываю, э, пики происходят, а не поднимается э, Причем так такая ситуация что я открываю с этой стороны не срабатывают замки а если я открываю центральным замком с этой стороны то все открываются хотя раньше немного до этого и с этой стороны срабатывало причем сам привод этой двери работает точно. Потому что если сесть в машину, вставить замок, ключ зажигания, то вот центральный замок полностью отрабатывает. Причем, смотрите, бывает, он закрывается, ну вот, закрывается, но потом возвращается. Здесь закрывается возвращается а здесь вот как то так через раз если я его насильно опущу то в следующий раз он уже будет в следующий раз может уже и закрываться но сам принцип что привод работает все четыре привода все работают но этот тоже но из-за того что да возможно датчик открытия двери не срабатывает а он не срабатывает смотрите если я открываю, допустим пассажирскую вот эту дверь открываю то у меня загорается датчик открытия двери а если я открываю водительскую дверь не загорается датчик открытия двери и ситуация такая что сигнализация раньше при открытии он не с первого раза с первого раз не открывает потом снова ставлю на сигнализацию второй раз открываю открывается все потом нормально работает Ну а сейчас уже полностью не могу открыть двери во всяком случае с сигнализацией ну захожу потом сюда на пассажирскую дверь и открываю с центрального замка ну, ключом что будем делать? Будем снимать карту дверей. Здесь все несложно, собственно. Единственное, что если у вас не получается это вы значит забыли открыть вот эту часть вот здесь вот есть вставка ее нужно вытащить она не просто снимается на защелках ее просто нужно туда вытолкнуть и если эту вытолкните то тогда сама ручка поднимается вверх тоже на защелках ну, а также есть у нас еще вот здесь два винта И у нас есть еще вот здесь винты которые под шестигранник это все нужно открутить но ну, а после того как ручку открутим там еще будет под ручкой три винта поэтому начинаем откручивать винты Итак, я открутил винты по всему периметру. Тут два, там два, снизу три. И теперь необходимо еще открутить, вот, снять ручку. Но для этого нужно вот не постесняться, а выковырять эту уставку. Без нее никак. И после этого она начинает сниматься с клипсов снимается тоже нужно аккуратно но не бояться необходимо поднимать поднимать и она будет выщелкиваться с клипсов инструмента в принципе не нужно руками поддеваем. просто одной рукой снимаю второй мог бы помочь но О, вот так все когда сняли склипсу теперь нужно отсоединить фишку для этого вот сюда нажимаем и вытаскиваем его, Все. В общем-то, это мы сделали, и вот здесь есть таких три винта крепких, которые тоже нужно большой крестовой отверткой открутить, и после этого карта начнет запросто сниматься. так я Открутил эти три винта и теперь карта вот просто начинает вот такие движения делать. Чтобы поднять вверх, нужно снять динамик верхний. Просто он так отщелкивается. И тогда он, ну и можем сразу его отстегнуть, чтобы он там нам не мешал фишку. Нажимаем. Ну, неудобно, поэтому, наверное, не буду. Значит, что необходимо, нужно перекинуть через этот рычаг вверх. Поэтому вот у нас она отодвигается. И мы аккуратненько, аккуратненько подвигаем вверх, чтобы фишка сдвинулась. Сейчас посмотрим, нужно ли. Что-то еще мешает. Сейчас определюсь. Значит, я снял, что мешало. Смотрите, вот сюда, вот сюда в этот паз вставлен этот борт, и он там плотно стоит. Поэтому мне пришлось так как-то рукой внутрь, чтобы ничего не отломать. Можно и тянуть вверх. Ну, я побоялся, что отломают, что-то внутрь залез и из внутренней стороны как-то поддел рукой, толкнул, чтобы оно здесь вышло и он начал выходить. Все. Теперь что необходимо делать, это подсоединять э, шлейфы, э, провода. Вот отсюда, например, э, разъем нужно отсоединить, э, потом еще нужно отсоединить разъем от вот этого. Э, вот это вот светодиод вот он здесь у нас находится и разъем вот ну собственно и все эти два разъема отсоединяем и тогда карта снимается одной рукой сложно и снимать ну собственно Разъем здесь просто вот нажимаете на, эту, на этот флажок и снимаете. Единственное, что еще осталось, это вот трусик. Здесь есть крючочек. Ну, чисто крючочек. Просто крючочек снять. Тут никакого труда. Просто снять крючочек с ручки открывали. Ну все, карту мы сняли. Но карта это еще не все. Здесь у нас есть защита, которую тоже нужно снять. Она уже снималась. Здесь ее разрезали и склеивали скотчем. Штопали. Это был скотч можем сразу поснимать. Тут, видимо, кто-то перед этим просто отрывал это скотч снимаем и убираем защиту ну собственно и что нам нужно ну, скорее всего может понадобиться вот этот блок это блок комфорта возможно понадобится какие-то провода с него но вообще-то нам нужен замок поэтому вот ради замка мы сюда прилезли почему потому что в замке не, раб... судя по всему не работают микро переключатели для того чтобы его открутить откручиваем вот здесь здесь у нас 16 12-гранная отвертка ключ и нужно будет каким-то образом открутить честно говоря я про него забыл и сейчас нужно этот вопрос решить с собой прямо у меня нет такого ключа значит я все-таки снял по везде скотч и снял эту защиту мне будет удобнее провода просматривать здесь на снял вот эту гафру для того не снял а просто отсоединил для того чтобы просмотреть провода не переломаны ли здесь понятно что смотрите здесь вот есть стандартные штатные а вот есть два которые видимо ну, как я везде смотрел по... идут от сигнализации значит не знаю если посмотреть то мне кажется здесь смотрите получается идет синий с полосочкой и зеленый с полосочкой ну и вот ну как-то она -то... полосочка вроде бы белая а, а до конца а если посмотреть вот это есть некоторые может быть придется поменять этот провод вот он приходит вот сюда и соединяется со штатными а, жел, бело-желтым и черно-желтым и это скорее всего управление на а, а, привод а, плюс минус минус плюс открывание закрывания ну, сейчас это можно проверить но суть даже знаете в чем в том что я когда э, поковырялся здесь помял провода здесь помял провода теперь я зак... сейчас закрываю дверь и у меня с сигнализации сигнализацией э, начало срабатывать. Закрывается. С первого раза не открывается. А со второго, пожалуйста, все открывается. То есть, вот проблема. Ну а значит, собственно, я уже половина проблемы решил. То есть, есть какая-то проблема утери контакт. Или здесь, или там. Посмотрю там. Есть разрыв или нет? Посмотрю, как здесь соединено на пайку или просто на скрутку. Сейчас как раз этим займусь. Если просто скрутка, то принесу паяльник, спая и проверю, если ли четкая. Потому что здесь я вижу, смотрите, провод синий черный зелено-черный. А здесь я его вижу как синий белый, зелено-белый. Получается, здесь где-то есть соединение. Само соединение это не гуд. Нужно цельный провод провести. Ну и сейчас буду решать этот вопрос, что делать. Ну, половина проблемы я уже решил. Уже, если ничего не трогать, то.. Uh, уже будет работать сигнализация во всяком случае видимая проблема решена но uh, все равно не будет работать uh, датчик закрытия открытия двери uh, чтобы его uh, чтобы он работал нужно uh, снять uh, замок и решить проблему с замком uh, потому что вот сейчас дверь открыта а не показывает uh, на вот, вот здесь нету значка открытия дверей. Но ну, раз я уже разобрал, то, скорее всего, в него полезу и буду решать проблему с микропереключателями Скорее всего, там э, есть проблема. Ну что же, я тут разворотил половину машины, и поэтому хочу э, пояснить причину. Значит, э, вскрыл я здесь провода, которые идут от э, сигнализации к открыванию дверей и они здесь просто скручены не на пайке что нужно исправить но смотрите здесь мое предположение было правильным здесь синий зеленый с черной полосочкой а вот здесь синий зеленый с белой полосочкой и если вытянуть то видно что здесь есть соединение прямо в дверях что не есть хорошо нужно сделать значит чтобы увидеть чтобы не подпаиваться здесь в дверях это чревато потому что по какой причине вместе пайки будет жесткий твердое соединение но он будет жесткий а на стыке жесткого и мягкого мягкий будет гнуться и перегибаться ну и тут, тут уже изоляция есть немножко Разорванная, нужно менять этот кабель. И его нужно поменять отсюда, через дверь, туда. В принципе, это несложно, если сюда прикрепить провода и потянуть. Но куда потянуть? Здесь я вот разобрал панель как разбирается панель вот эта. Ну, собственно, тут есть сложно, есть несложно. Ну, во-первых, нужно открутить все винтики, которые вы видите. А видите вы вот винтики со стороны, все винты со стороны предохранителей здесь нужно открутить. Потом тут один винт вот здесь вот получается еще два винта внизу которые крепятся под этой панели и один невидный винт вот здесь под переключателем света Здесь не винт, но его нужно открыть. Для этого нужно снять переключатель света. Вот этот переключатель света. Он снимается, просто вытягивается наружу, отщелкивается. Но когда будете отщелкивать, смотрите, что значит, клипса вот здесь посредине вот здесь посередине и точно так же внизу причем это еще отщелкивается нормально а это сложно туда надо что-то запускать тоненькое чтобы нажать на вот эту вот на вот этот флажок видите какой он? и тогда о, и тогда он отпускается непростая задача но если нажать он выкладывается ну, а снять с разъема-то уже тут два разъема вот этих и, и снимается. Что я еще дальше сделал, чтобы добраться, э, ну, блок предохранителей от вот этой штуки просто снимается тут на вот этой защелке, это не проблема. А дальше идет предохранители, которые вот нужно убрать, и тогда появляется доступ к проводам. У меня сигнализация вот здесь находится. Туда вверх подняли, поэтому <как> поэтому я сюда и залез. Если у вас сигнализация в другом месте, конечно, получится все по-другому. Вот у меня она оказалась здесь. Значит, здесь блок предохранителей и вот здесь вот он на винтиках. Вот здесь вот. одна гайка. И вторая и блок предохранителей и реле. Не, не предохранители, простите. Блок реле опустил вниз, открутил здесь и появился доступ к проводам. И вот эти провода идут у меня через блок через два предохранителя. Менять их я не буду. Здесь прямо подпаяюсь значит у меня выходит синий белый зеленый белый и вот он до сюда доходит а тут уже спаян на другие провода я хочу чтобы спайка была где-то здесь она не перегибает не будет перегибаться постоянно в дверях ну и она здесь будет в доступе Я ее хотя бы буду видеть и поэтому мне нужно вот сантиметров два куска по 60 сантиметров спаяю здесь обмотаю изолентой точно так же Про, проведу сюда ну и постараюсь еще и здесь изолентой немного затянуть чтобы для какой причины чтобы эти два провода отдельно не телепались а когда они в жгуте жгут ну, делает всю косу более жесткой и она меньше телепается они друг друга будут держать как в венике отдельные полосочки друг друга держат ну и подпаяюсь соединение пайкой сделаю здесь чтобы уже в следующий раз не возвращаться к этой проблеме но это я решу проблему с открыванием закрыванием от из сигнализации ну и потом уже перейду на проблему самого замка а сейчас решаю хочу решить вопрос с проводами отсоединяю здесь вот так вот провод отсоединяется здесь раз но единственное, что пока вот здесь надо временно заизолировать, чтобы ничего не замкнуть и не спалить центральный замок. Так, как же поменять провода? Собственно это не сложно. Я вот взял два других провода. Это автомобильная провода из какой-то косы старых бушных автомобильных проводов это вот старые два провода я к ним изолентой приматываю два новых я их уже в изоленту вмотал чтобы они там стояли в изоленте. изолентой приматываю и теперь чтобы они стали туда же протягиваю вытягиваю с внутренней стороны и оно самой его туда затягивает. Ну и, все. и теперь у меня провода будут там же, но новые. Ну собственно все. Дальше я здесь еще немножко домотаю. А здесь теперь можно немножко. Дальше их размотать для удобства. Теперь я изоленту снимаю и именно эту там где я сматывал и припаиваю, пропаяю соединение сделаю на пайке, не на скрутке, а на пайке, так будет надежней. Вот это старые провода, это новое. Тут прямо возле, прямо возле блока предохранителей сейчас отрежу за раз оголю провода и припаяю вот эти провода туда но сначала соединю на скрутке и проверю потому что я честно говоря отсоединил и забыл посмотреть куда какой идет здесь у меня есть белый черный вот я как раз белый черный Здесь подсоединю. А как вот так или вот так, я честно говоря, не запомнил. Но пульт начну открывать. При открывании должно открывать, при закрывании закрывать. Иначе, если вы перепутаете, будет наоборот. При закрывании открывать, а при открывании закрывать. Но это вы проверите. Если перепутали, потом переставлю и уже, когда проверю, пропая. Ну, пропаивать я буду таким хорошим паяльником, стоватным. Просто туда немножко намотал. И если это паяльник достаточно мощный, то он хорошо пропаивает провода, потому что меч у нее отдача тепла большая. Ну, собственно, все. Теперь это соединение надежное, я не буду подозревать, а вдруг что-то произошло, вдруг оно там окислилось. Все, теперь, что я сделаю, я заизолирую, заизолирую саму скрутку, ну, саму спайку. И вот здесь тоже возьму и Изолентой промотаю, чтобы не было вот такого дребезга в, в стыке жесткого и мягкого провода. Вот здесь вот жесткое, и вот здесь, если будет с одной стороны скрутка в какой-то степени улучшает. Ну, уменьшает вероятность поломаться но если я вот это вот заизолирую место вместе то общий такой косой будет меньше вибрации ну собственно и все то же самое сделаю вот здесь только единственное что я сначала соединю их без разницы можно соединять так можно соединять так только не неправильно соединение неправильно будет реагировать Поэтому... сейчас скручу попробую если неправильно скрутил то скручу наоборот и тоже пропая ну, дальше показывать в принципе не буду спаиваю ставлю провода и собираю все на место, все вот эти требуху. сюда я уже залазить не буду. Проблему я нашел где-то на стыках был плохой контакт или здесь на стыке или здесь на стыке был плохой контакт и он меня мучал, то включал, то не включал. Ну а проблему с концевиками решать я еще буду, замок впереди. Ну что же, переходим к тому чтобы снять сам замок для этого ну, понятно что вот здесь можно отсоединить я отсоединил штангу вот эту просто ее если сильно вправо потянуть то она выходит из зацепления нужно открутить вот эти два болта здесь 12 гранные болты 12 гранная звездочка на 8. Обратите на это внимание. Но все не так просто. Так просто не выходит. Вот здесь еще две пробки есть. И там два болта, которые тоже нужно открутить. Но их открутить нужно не полностью, а они там должны остаться. Но иначе потом придется попадать. Значит, в нижнем так чтобы было видно в нижнем это вот э, звездочка и причем э, у меня написано в т 15 не знаю как это может быть разные системы и вот нужно туда э, попасть именно она тонкая поэтому тут еще попробуй попади Нет. так попал и э, я откручиваю откручивать сначала пшику... пшикнул туда смазкой. потому что сначала не пошло э -э плотно. И э -э видите, отверстие маленькое, туда не каждая отверточка подходит. Э -э с большого набора упирается. А здесь надо длиннее. Но э -э зажал с отверточки не пошло. Пришлось зажать ключиком и аккуратно, но сначала. Я пару раз попшикал туда э, ну, каким-нибудь, ВД, типа водышкой. Ну и все, откручиваем здесь. Единственный момент, в чем может быть вопрос, в том, что вот там пока оставляю на месте, чтобы оно не выкрутилось. Вот здесь, в принципе, тоже должен быть такой же 6 звездочка а у меня там оказалась крестовая отвертка. Там чисто под крест. Обыкновенная под крестовую отвертку. И я открутил обыкновенной крестовой отверткой. Тоже здесь открутил и тоже ну, как бы оставил там. Что необходимо сделать, это вот вытащить личинку ну, вместе с вот этой частью она может не поддаваться потому что там нужно чем-то поддевать желательно пластиковым если пойдет если не пойдет сюда подкладываем пластик и отверткой помогаем нежно потому что это пластиковая может сломаться туда-сюда расхаживаем пшикаем ВДшкой и сейчас будем расхаживать ну что же, у меня пошло почти сразу отверточкой подставил бумажку отверточкой чуть толкнул и в общем-то она пошла и это немного удивительно смотря как закисло и вот я вытащил эту часть зачем мы это делаем чтобы освободить тросик вот здесь есть тросик который мешает сейчас покажу вот этот вот тросик, и он вместе с такой с набалдачником светленьким посередине, его нужно вытащить и толкнуть туда, и тогда мы сможем замок забрать, потому что вот этот тросик мешает. Он просто вытаскивается и вытаскивается и толкается туда в середину. и как только я тот тросик отцепил все теперь замок упал и можно его доставать единственное что вот здесь вот у меня планка мешает это планка направляющая стеклоподъемника я ее открутил в двух местах и вот немножко ее отодвигаю в сторону и тогда замок выходит ну и все собственно нужно теперь отсоединить фишку толкаем назад ну, не тянем а толкаем нажимаем на флажок и тогда он отсоединяется когда нажимаете он тогда легче отсоединяется И, и, и тогда нажимаем флажок и уже теперь вытаскиваем, потому что такой крепкий заки ну, окислений тут нет собственно все нам нужно залезть вот в эту часть здесь плата с переключателями откручивается он с этой стороны ну как бы все непросто. Поэтому сейчас будем разъединять. Тут нас сначала вот эту часть открутить, снять. И тогда появится возможность эту часть снять. Потому что здесь некоторые железяки. Так, вот этот тросик, который нас держал. Ну, переходим уже к домашней части где мы будем разбирать паять и решать проблему конец дела недалеко переходим к разборке самого замка чтобы его разобрать нам нужно открутить два винта нужно две клипсы расщелкнуть значит винты один винт крепежный вот здесь под крестовую отвертку и один вот здесь под звездочку и нужно снять одну пружину вот эту пружину захватываем и вытаскиваем тут метод фиксации разный но просто его выбираем она вытаскивается все теперь он уже начинает разниматься. но вот этот рычаг мешает пластику. поэтому рычаг заводим вот сюда. он уже может выходить. и здесь у нас вот клипса. Ну, такой защелочка. раз выбираем одну здесь защелочку и одна вот здесь. тоже мешает разнимать. и вот так все. раз и разнимается на две части. Механика нас не интересует, ее можно там продуть, по... щеточкой ее там почистить от пыли, можно даже пшикнуть, потом будет на пружинке разные, вдешкой, типа вдешкой, смазкой. Но нас интересует электрическая часть, вот здесь она находится. Откручиваем ее с этой стороны и снимаем эту крышку для доступа к электрической части. Подбираем ключик, отверточку, звездочку шестигранную и откручиваем винтики. Я открутил винтики и теперь появилась возможность открыть. еще надо открыть чтобы ничего не потерять наверное вот так лучше вот так ну тут все в хорошем состоянии но в том смысле что состояние имеется в виду Пыли никакой, ничего нет. Все очень так в хорошем состоянии. Вот сюда, наверное. Так. И нас интересуют какие-то микропереключатели. которые уже теперь не срабатывают. Какие? Ну, будем сейчас смотреть. Мне кажется, что очень даже срабатывают. Вот это... Блин, мама, не так. Сейчас посмотрим, как оно срабатывает. Но почему-то сюда не доходит возможно здесь есть э, по пропайке трудности э, трещины ну, сейчас будем смотреть так я посмотрел вроде бы все нормально с самими переключателями но посмотрите на э, вот, э, этот вот, вот этот контакт который посредине я сейчас покажу как он шевелится буду Шевелить разъем, и вы увидите, что в нем есть серьезная проблема. Сейчас попытаюсь сфокусироваться, вот так. И если я его, он, конечно, шатается. Если я его шатаю, то вот, наверное, вот так вот будет видно он там шатается внутри Видите? значит полностью кольцевой обрыв о чем это говорит о том что нужно он весь в лаке сейчас придется лак немножко зачистить и пропаять вот эту всю конструкцию ну а сами микропереключатели мне нравится и мне кажется, что их менять не нужно. Хотя я к этому уже подготовился. Правда, не очень. И думал, что я буду менять микропереключатели. Даже купил. У меня есть такие. Правда, как я вижу, немножко не такие, как мне бы хотелось. Без заворота здесь он с поворотом. а у меня просто прямые. но это я уже мог. но мне кажется они все очень даже выглядят неплохо. во всяком случае на вид. Значит, работают не знаю. мне кажется вот эти пуптики немножко получше чем вот эти. Но получше сточились они или нет я не могу сказать. Но сейчас будем определять, срабатывает не срабатывает Но для начала нужно пропаять полностью этот разъем. Я еще посмотрю, как там дело с остальным. Но разъем точно разболтан. Вес на нем большой, вибрация есть. И вот эти шесть контактов разболтались. Но я увидел только один. Остальные тоже пропая. Ну что же, я обратил внимание что у меня на двух контактах на этом и на этом разболтанный этот вроде целый был но я пропаял три но эти совсем целые как мне видится поэтому вот но эти три пропаял и теперь я думаю что все будет работать потому что вот этот контакт это как раз контакт отсюда а это от закрытия двери собственно, он не работал, контакт закрытия двери. Ну и вот еще один от там какого-то из контактов других микропереключателей тоже не работал. Ну во всяком случае был то то подавался сигнал, то нет, иногда он срабатывал, но, кстати, иногда и датчик открытия двери срабатывал. Иногда бывало зимой, что открыл дверь, а загорелся датчик открытия, водительскую. загорелся датчик открытия двери. Ну, пару раз буквально, а потом снова переставал гореть. Поэтому, ну вот, как видим, я думал, вопрос в, в микропереключателях. А, обратите внимание, что, значит, если вы будете, если у вас проблема с микропереключателями, вот такие микропереключатели продаются на алиэкспресс. Я купил, причем купил специально с вот этой планкой, чтобы не стачивались ну, пыптоки. Чтобы нажимала именно на Но, смотрите, все правильно я заказал с вот этими подкрепления планки ну, выступы. Но там есть вот с такими разъемами, а есть с загнутыми. И вот как мне показалось, что здесь. Как раз нужно было с загнутыми заказать, а я заказал не загнутые, поэтому ну, обратите на это внимание, мне они не понадобились. Но если вам нужны, то не перепутайте. Конечно, можно обойтись, подпаять дополнительную дополнительный контакт какой-то. Выйти из положения можно. Но сам принцип. Но я специально заказал вот с этой планкой, чтобы нажимая нажимал через планочку. И тогда точно вот этот контакт не будет стачиваться. Ну такой во всяком случае в интернете. Ну эту планочку всегда можно снять, она просто откидывается. Ну вот на этом заканчивается моя история с замком. Сейчас потихонечку все ставлю назад если нужно что-то смазать смазываю ну а так в принципе буду продвигаться к тому чтобы собрать замок и поставить назад и проверить все ли работает ну что же уже вечер я закончил собирать приходится подсвечивать фонарем все собрал и собственно это все помогло Правильное решение было пропаять и не менять микроки Закрываю дверь. Сейчас вот. показываю. Теперь закрываю. Закрылась с первого раза. Да, ну и. первого раза открылась. То есть, ну, как бы проблем нет, кроме того, появилось на панели открытие. Открываю, появился значок открытия дверей именно Много не видно, да? Темно. Именно водительской потому что остальные работы закрываю. тухнет. Ну, простите что темно. но однако все работает. и так вы можете повторять. трудности определенные есть. но в основном с тем чтобы ничего не сломать. нужно делать аккуратно. смотреть видео как снимать одну деталь вторую. Ну а так повторяйте и как видим дело конечно в том что в подготовке и в осичилости и самостоятельно можно решать проблемы закрываем все срабатывает поэтому никаких проблем не возникает повторяйте вот так